И так кстати, оказалось непростой задачей но такое устройство очень даже причем не портит ремень это может быть даже новый ремень одеваем заворачиваем прихватываем руками чтобы он не уходил удастся удержать и так выворачиваем вот он попал сюда в зацепление и подальше если не хватает тут и упирается рука чуть-чуть ослабляем поворачиваем куда нужно и опа и срываем есть, ну, не ожидал я такого результата от домашнего ключа вот такого самодельного что вот такой не выдернул но ну, он дешевый ключ в хозяйстве начал пробовать попкой у меня есть такой большая большой разводной ключ смотрю угибается лопнет ну и тупик ничего нельзя сделать но оказывается вот таким способом при замене не вопрос можно использовать такое простое устройство. Обыкновенный э, ремень от генератора. Это э, э, ремень ГРМ Ланаса. Э, ну, в принципе, можно использовать какой угодно. Только подобрать такой шириной ключ, чтобы он как раз плотно туда заходил. Ну вот э, такой лайфхак э, для э, обыкновенной задачи но тупиковая была задача, думал уже нужно ехать на СТЛ. Повторяйте все, это очень просто. Подписывайтесь на канал. Очень много таких лайфхаков для различных сфер жизни. Все можете увидеть. Увидимся на канале.